Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня будем продолжать проходить Ведьмака третья Дикая Охота В прошлой серии мы выполняли миссию по поискам злого духа в дереве, которое находится под пещерой Мы в пещеру проникали, дерево вот этот злой дух просил, чтобы его выпустили Потом мы выполняли его поручение, которое там нужно было при коня, пещеру его привезти потом ударить ножом сердцу лошадь выпила вот это вот кровь и потом злой дух вселился в лошадь какая-то хрена тень происходила непонятно сейчас мы будем играть за цирии получается убивать какого-то мутирующего орла или что-то наподобие грифона возможно ну наверное будет сильнее только в 5 раз а можно я а может быть и нет сейчас увидим в принципе я точно не помню как там должно быть Пока будет сейчас загрузочка, заварите себе чайок, что-нибудь покушать возьмите, что вы там любите. Всем приятного аппетита и приятнейшего просмотра. Да, вот эти вот трое ведьм это вообще Вот, у нее это вообще баба-яга, это какая-то бабка-корзинка. Там еще бабка какая-то тоже непонятная была. Потом они получается что-то сырье хотели там сделать. Вроде бы сожрать ее, или что-то сварить там на обед себе. Ну, как короче, бабки поехали в мозгами еще, наверное, давно. Ну, да, в принципе, ну, ведьм нормально. А, Василиск, кстати. А, ну в принципе, да, это ворон. Нет, это Орел, как э, мутировал, и получается стал в пять раз здоровее. И, короче. Нас будет убивать. А, у нас вообще ничего нету, мы должны просто убить. Но зато способность перемещаться быстро есть это хорошо. Так, он пока садится. Бляха, ты че? Кровотечение еще? Ты че, гораешь? Какое кровотечение? а чё за так нет уж ничего прокачать можно его а да, я не в курсе даже как это делает как тебе прокачивать на эти навыки Я не в курсе он какую то хрень сбрасывает по моему на ну у меня шансы есть чтобы победить его я могу вот так вот хоба и все копа обманочка Да не, все равно быстро чё такое? Чё за хрень Василис, давай ты будешь нормальным. Вот ну вот скотина, где у меня лук, я не понял. У тебя есть лук? Чё ты вообще без лука ехал, я не понял. Сейчас мы с луком его убьем, нахрен, без проблем. А чё? Вот давай помогай мне, чё ты там сзади меня ходишь? Ну конечно, сейчас я на себя буду удары все принимать, а ты будешь стоять там, чё-то махать, не попадать даже у него не разу. Не, Василис какой-то вообще дохлый на самом деле. На, все, нет... Это я... как он ударил? Я переместился. Ты тоже умеешь переместять, переместять удары или ч ⁇ Охренеть, что он вытворяет вообще? Василик, давайте ты умирать будешь, что я хп нету. джон Хп, я тебе не восстанавливаю, я буду? Давай, давай, барон, что ты Давай его убивай, он уже все, сдох почти. Все, красавчики, убили нафиг. Вот так, голову давай отруби ему. А. Барон отрубили голову. Да по-моему это вообще, эти так посмотрите близ, то это по-моему какая-то курица, да? Это реально какой-то петух, бляха, атакует, серьезно. Петуха оборзел. О, подошли. всем Барона мы его не увидим походу, да? Хотя нет, вроде видели, да? Мы же его видели, а как он выжил после этого? А, добраться до вершины башни спасти барона да не пошел нахрен но он мне не помогал даже почти а у меня, я а, у меня нету кстати это вы так не оставлю ну да а, а что делать серьезно туда идти искать бляк меня путь захоронили они буду его искать да перепрыгни ты же ведь мачка ты че у тебя должны быть какие-то способности паркур хотя бы сделать да серьезно что ли а как? У меня же нет ни ведьмачевой я ничего. Ну, охренеть теперь. Ну, паркурить ты умеешь. Ну, в смысле? Там такая же ограда была. что проблема перелезть была? Даже меньше еще Зато она по скалам лазит, кололаска. Ну, охренеть. О, ничего себе. Ч ты болтами кидаешься в него? Ему плевать вообще. реально это пятненький какой-то. Петух летать научился. Он поет упот или что? О, а как так-то? А как она там появилась? Да нежданчик. Давай уже бей его. Всё, вот так-то. Надо петуха борзел уже совсем. Ну, вот так-то, наш шашлычок поешь. Офигеть, там людей, сколько он поубивал, серьезно? охренеть вот это за петух убийца, ну вообще. Да отруби его голову, он там все равно будет бегать, он без головы бегает. Еще минут еще чуть дня будет бегать без головы, какая разница? А моему да, по сути, должен. Ну да, барон в шоке А все, а что ты, хе-хе-хе, он тебя вот так вот замочил бы и тоже скелетиком тут валялся бы. Так-то, если бы не цели, наверное, мы с бароном, бароном тут не разговаривали, возможно. Наверное, 99% так было бы. Он бы либо его скинул, либо... Ну, вот это петух. Скинул его, либо он бы тут валялся бы тоже. В любом случае, он бы... Не смог бы... Сопрости... А? Он бы не мог... С ними что сделать. Окей. А что, ты будешь благодарить, нет? Собрала. Да, спасибо. А где благодарочка за то, что то, я тебя спал жить, а? сделала. Никогда тебе этого не забуду. Ну, ну, блин, словами, да, тоже. А мы квиты? А, типа, я что-то должен? А, ну да, мы же там что-то жили там у него. Ты тоже мне помог. А, ну да. Дал мне приют. На один день. Филилла Такое на стал... самом деле. Это не отель даже. Там ч... даже на три звезды не тянет. Тебе не Здесь ты всегда найдешь угол и компанию. Да, только без ворона. <laughs> ну да, мы же там по заданию должны За пойти. Новиград. Дикая охота. А, ну да. Когда я силу, они взяли мой след. Да. Это За проблема. Пока я здесь, вам а опасность. ты что не знал что ли? Вели людям двери и окна, и ты что не, не смотрел мою первую серию? Там вообще они а чуть и... не убили ее, вообще, не убили, стол, так выстрел. раз да, они убили, я заморозили. Не Новикрад, а, там... а серьезно, угадал сейчас. Новикрат, она едет. Хотя я даже не знал, не смотрел. А я даже не знал, я просто поровну ск сказал, что на Новикрат едем и все. А я даже не, не знал, серьезно. Вот это я угадал. На Вигород мы едем. Ну я знаю, да. Мне... Ну, по сути, но по сюжету я уехал, как бы должен туда приехать. Ее. Значит, она... я еду на Виград, хотя я но рано не мне туда ехать что еще. Что ты... Ты еще в Спасибо, что ты ей помог. Да, не за что... Та да, она тебе а, ему ты помогла, знаешь, скорее. Он, наверное, но... Ну, ну да, если быть... так смотреть. Если ты... Говори уже. Ч ⁇ поехать за Анной отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал ну да такие. Ну болото это самоубийство Ну хотя я выжил мне нужна твоя помощь то да я не все поеду туда очень ты че гораешь я второй раз туда не еду все меня ведьмы теса жил точно уже щедр, на обед точно по пойду ты меня убедил я еду с тобой не ну многих рад не тоже рано соваться ну уже ну, ну, реально там 25 да, уровень ну, надо. Ясно не-не-не, я не хочу туда ехать, я там умру, серьезно, я там буду на одной миссии легкой мучиться, я не хочу. Я лучше посмотрю, что там с Барона будет. Это кто такой? Горбатый, ты что, охренел? Что ты вытворяешь? Это что за малыш? Гоблин, бляха. Серьезно, горбатый гоблин. Это что такое? Да, чей ребенок, походу, да? Тоже какой-то ведьмы. Что это было? А это мне скажи: чудище или человек? Мутирующий человек. Он как бы наполовину Но чудища. Кажется, человек, только страшный, как говно Он не похож на монстра. Ну да, кстати. родник человек, а, только. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно. Откуда он тут взялся? Это, наверное, выкидыш, а, только вырос. Вот такой мистер, же, у, который был у нас. Скажу, Если мы его не убили, он таким бы стал. Примерно. А, ну, расскажи, как это было. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Подвеется вкусить, так сказать, радости и большого года, а -а -а. Остановился в трактире. А там как раз играли. И я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу ободрал я сукиных детей дочесть. А, а ну вот, теперь замок себе подстроил. Он-то просадил все, что привез со скелей. Страшно хотел отыграться. Ну, понимаю, конечно, просрал вот всё. я согласился. Я спросил, что он может поставить. Он показывает это чучело. Ну, интерес скверный. Ну и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, чё. кто победил не использовал. Так вот родицы попал во вродицы. Вот и песенки конец. Теперь у тебя есть придворный шут. Да. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Я, я вот чувствую, что с ним что-то не то. Не, Но ну есть. кстати, да, возможно. Он? Вроде Какого-то подставил как человек. мутанта. А с другой стороны, у него вот, сына есть Может, вот проблема потом будет Бум с ним. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но я первыми. Хм. Ну, Пока не разозлился. Жрать много не жрет. Лопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Ага, потом вырастет Но и станет рад... каким-то здоровым <сих> мутантом, может быть. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. Я не знаю. Может быть, вырастет. <сих> будет Будешь здоровый куплю. Хороший Хотя я, на самом деле очень маловероятно. Что он будет большим. Там он даже маленький, например. Существу маленькое, существо такое убивать. На самом деле, много людей. Не, не обязательно, чтобы он, был, он здоровый был. Есть здоровые, которые убить не могут. А тут и маленькие могут убить. Да. Так-то я думаю, что не тут нет размера зависит. До, уровень 7. доступность умений 3. Так надо их прокачивать, наверное. Найти корабль, идущий на скиднике. А ч мы не вместе идем что ли? что за говно? Ч это он уехал сам и я сам. Я думаю, мы вместе будем идти идти. Интереснее так будет. Ну что за говно, серьезно? Я так. Я, я, я, я, я так не играю. Не, ну так скучно на самом деле. Так, что можно прокачать? Обман, что-то еще есть. Не, давай что-то прокачаем. По алхимии. Зелье варенье. Вот! Вот что мне нужно. окей, покупаем. Да, я хочу купить. Что давай? Ага, повышенная сопротивляемость. Передозировка. Но это не то. По-моему, чуть не то. Приобретение. Я. Я мысли. Бред. как это он теряет адреналин и получает его. Что за хрень? Увеличивает урон от мощных атак на 5%. Тем более, он не умеет есть. Зачем мне новую покупать какую-то, если у меня старая есть? тела. Не, давайте одну оставим. На всякий случай. Если что-то произойдет, даже не. Они же не каждую секунду качаются, причем. Они могут мне пригодиться даже когда в бою я могу прокачаться, принципе, на самом деле. Если там что-то будет тяжело мне. Проблем-то с этим нету. Хотя не, иногда забываю, как это сделать, потому что надо часто играть, а у меня часто играть нету возможности. Нажали вот так. Что? Вот я играю, блин, вот так вот редко и забываю. Что я там прокачивал, как прокачивать это все делать, не, не уже... За... Не помню иногда. Найти корабль идущий. Не, окей, хорошо, что найдем Только, по-моему, слишком далеко, нет? 1700. Что-то не, не увеличивается, только мы, по-моему, идем одинаково. Медленно очень идем, медленно. Ну ладно, медленно так медленно. Здорово, да пацаны, чего? Там висите уже год, что вообще не меняется ничего. Дорогу хотя бы сделали в нормальную. А то иду, иду, и ничего не меняется вообще. Идем, идем, и ничего не меняется. Вообще странно очень. Я понимаю, что это 1200-й год, но все равно, какая разница. Даже в 1200 году должны хотя бы делать нормальные дороги. А то дождь пошел и все, и хана. И как и лошадь застреет копытами. Что я? Что-то там леген... Ай, блин, ты застрял опять. Но... Что-то там опять бурчат, что-то эти жители. Что-то выдумали какие-то легенды непонятные. выдумывают друг другу рассказывают. Пугают друг друга. Но на самом деле все нормально, все прекрасно Все наслаждается жизнью Ну я ведь ведьмачей наслаждаюсь Они же наслажда... наслаждаются селянской жизнью в принципе. Чего там? Блин, надо будет как-то остановиться и посмотреть И послушать, что они там говорят А то я вечно проезжаю, они там что-то Шепчутся, они не... даже не в курсе О чем они там говорят Ну там тут же есть какие-то деревни Еще, да? О, что-то тут есть. Нет, не нравится. Волки опять или что? О, олени даже испугались. Наверное, что-то там опасно. Во, еще деревня какая-то. Не, по-моему, это какая-то деревня... Аксак, -ак... вы кто такие вообще? <музыка> Че это за деревня этих варваров? что за хрень? Странно как-то. Не, ну, возможно, в принципе, они живут иногда. Сами так по себе там. Один отряд, два. Так, часто происходит, конечно. В основном, бандиты могут жить, а вот тут бандиты, по-моему. А, нет, хакеры какие-то. Не, ну, туда я поехал. Мне, мне хакеры не нужны. Да, давай, идем, идем, нормально все. По вы идут. Вот бандиты, кстати, вот они. Эй, здорово, бандит, я вас пить не буду. Мне меч надо экономить, это а у меня он сломается. От вабласа. Щиты понаделали, бляха. И грабите людей. Ну, какие плохие люди вообще. Работники какие-то? Какие-то работники? Ну так работай, что вы тут делаете в лесу? Или они в лесу работают? Лесорубы, что ли? Они, ничего. Бляха, я думал опять какие-то зомби. Типа так да, э, ходят вот так, вот. Я думал опять зомби какие-то. Не, это вроде работают люди, ну хорошо. Весна, правильно заработать Так, а ч у меня метка в другой стороне? чудо бред? Куда я иду? Мой-то неправильно иду. Здорово, пацаны. Что-то они там вроде бы и садят, что-то, тут уже и пшеница растет. Как-то странно, на самом деле. А вот, кстати, и лодка. А вот лодка, все, я поплыл. Зачем мне её искать если вот она? Вот, садись. Нет? Нельзя. Ну блин, странно. Чем ему не нравится? Вон лодка хорошая стоит. Побежали, я сказал. Нет, не падаем, мы цари с моста. Нет. А, сейчас делать это невозможно. Ну куда? Да не поливать это моя деревня, это мои все мой город, мы мой... моя вселенная, я тут вообще главный. Разошлись, разошлись. Разошлись, Разошлись, барышни, всё, все все раз... разойдут. Вс, а где, а где корабль -то? А вот, вот он. А, возможно, все Возможно, все Ч это невозможно? Бывает невозможно. Всегда есть возможности. Грифон на месте, вот. Только сейчас я заметил про Грифона, а так уже забыл про него. Вот красавчик, вообще, вот, вот он действительно есть хороший. Джокер, Джокер какой-то пошел? А, ну вот корабль, кстати, вот. В принципе, матросы стоят там что-то, еще какие-то, тоже какие-то анонимы стоят. Ну все, в принципе, заходим. Почему бы и нет? А что это за чума ходит? Подозрительный тип, очень подозрительный Халат такой идет, такой закрылся весь Мой завор какой-то, нет? Порошок, вы же не против, если порошки у вас покрасили? Во, пивасик пьете, красавчики Мы-то к вам тоже пойду работать Вы пивасик тут пьете каждый день Спирт, ни хрена себе Алхимический порошок, знаете, как мне он поможет, когда я буду зелье делать себе? Вы даже не представляете, как вы мне поможете Руда серебряная, хотя не знаю, зачем она мне нужна. Не, ну, может быть, себе сделать какие-то мечи хорошие, да? Это, в принципе... Вам еще не насрать, да? Ну, вы же, в принципе, да, вы же моряки. Это если капитан увидит, то мне хана, да, он меня уволит. Вообще всем насрать, абсолютно. Кради хоть все, весь корабль обкради и всем насрать, вообще, абсолютно. Фиалки какие-то, Ч вы там орете Я вам. Я вас не бил. Мах, ну я подумаешь, я помахал руками. Ну и что тут такого? А что тут такого-то плохого? О, капитан, кстати. Его я у него не буду грабить. Капитан очень важный человек. Ты капитан этого корыта. Это а а очкарик. Меня надо на скельге. Корыто. Нет, ну ведьмак вообще общаться не умеет, походу. Я Он точно тебе не повезет. Никто туда теперь не ходит. Почему? не бьют что наших, что чёрных. Да ладно. С кланами можно договориться. И а ну, в принципе, какая разница? Сел. Разве что шибанутый Волверстон. Капитан Атропос. А, да? Вор, враль и садамит. Такой и с дикарями мог сговориться. Mm. Бляха, и что теперь делать? Свенарники. А, ну мастер. ты в его ищи. Проси флягу, тебе его каждый покажет. Ну конечно, иди того спроси, да и того спроси, и потом когда может быть и, и, и если он согласится еще. Да пошел ты в жопу. Это вообще непроходимое, по-моему. Почему и ты не можешь отвезти? Я а тебе заплачу хорошие деньги. Нет, не хочет, бляха. Ну это да воруй тебя, потому что ты охреневший. Не хочет, не хочет. Медведжир сало, нормально. Ограбили его полной. Или тут подвальное помещение еще есть? Есть подвальное помещение, нет? Возьми пустую бутылку, ничего страшного. Все пригодится мне. Картофель тоже можно пожрать пожарить. Будет ну, чипсики. Они вкусненько будет Укрепленное там дерево еще какой то Ну, капитана совсем обордел Ну ладно, я, в принципе, пойду, наверное, все-таки его поищу Он тем более рядом. Не надо его искать где-то на другом конце карты. А вон тут 100 метров всего лишь буквально. А -а -а! Джокер, отойди отсюда. <связан> я надо вообще-то к этому капитану идти. Корабля золотой, если вообще На золотой корабль найти и все. На золотом корабле пойплыл вел. Офигенно будет. Только что там свинарники делает я не понимаю, почему. Это Мастер... он? Да? Не помог бы ты добрым, Нет, не помог. Да иди ты в жопу, Алкаш. Ну, коллеги. Вы же мастер Ведьмак? А ты а мастер алкаш, вы да? Вырубите вы бабки, что ли? С меня нет, платье нет платье идите Им ведь и целые я и не вы. Не я не буду. Не я не, буду. не богач, я никто и вообще. Мне злые и идите к барону Кроваву, он, он богач. Яхту мастер? себе тоже отстроил, верх. У него яхта есть. Я вас поддержу, чтобы вы получше домой. Вот и не бухали бы лучше. Ну конечно, я вижу. Вообще то резвые, конечно. Вообще абсолютно не пьем никогда вообще. Какие, бляха мужики вообще. Идите домой, проспитесь, потом уже будете разговаривать с кем. -то. Так, вот капитан Волверстон. Угу. капитан бляха. Здорово. Капитан Капитан Воробей. Ой, тоже на на да? Вот такие вот капитаны. Это наверное, на его эти как его сотрудники были. Сто процентов, это матросы его были, вот эти, которые пошли двое. Но ну, я буду вместе с зерном и с крысами. Тысяча? Ты чего гораешь? Мне надо раздобыть денег? Нет, у меня есть. Я Какие раздобыл? Ты хети, ты, ты чё угораешь? Это что за хрень? У меня сколько денег? Я даже не в курсе. А мы? Стоп, а мы где? Мы скеле Где я? В каком городе нахожусь? Тут есть обменник хотя бы. А, я могу кстати продать. У меня очень много ресурсов есть. Я сейчас деньги все отобью все твои тысячу, которые мой даже больше заработал, я могу сам принести. Покажи мне товары свои. Мне свои товары. Я свои покажу. Кстати, я могу тоже товар свой показать, или нет? Старая медвежья шкура, я могу тебя продать ее У меня же кстати, ну это неплохо. Но это мало, конечно, но это неплохо. Милое мясо, да нет, мне на самому не нужно. Можешь кого хочешь травить, но мне меня не надо себе тебе запирать на самом деле. А это мне необходимые для задания. Так я сейчас просрую задание если я его продам. Нет, еду тоже продавать нельзя, потому что это очень опасно. А все, так у меня тысячи почти, серьезно. Будь здоров. Смотрите, у тебя уже тысячу набрал. Еще кого-то могу. Я могу еще кому-то что-то продать. Тут есть рынок или что такого? С ноги сейчас я втащу, если будешь выпендриваться. Воу, вау, какие телочки тут ходят вообще? А, ну пошли в жопу. Так, а где тут рынок-то? Да-да-да. А где, а где рынок? Тут есть карта какая-то вообще, нет? Не, ну карта мира это понятное дело. Можно купить или продать самые э, предметы. Ну окей, давай посмотрим, что у него там есть, это предмет. А разве это не тот был продавец, который. Мы только что... Нет, тут ну то бар бармен... был. Как может быть и продавец бармен был? Не, ну конечно возможно, я не отрицаю это. Я, э, ну, нет, это не он, это уже другой чел. Ты купец? А, ты купец. Да-да-да, я, я публикает кошелька. Покажи мне твои товары. Покажи, что там у тебя? Просто душа. компании. А, рыбу продает все Что-то странно я могу им броню продать кстати. О, ну броня и конечно вот это это разные бы вещи не волка сейчас очень полезный на самом деле его продавать лучше вообще не, что не стоит все 1200, дол 1200 Ой, долларов. 1200 долларов до 1200 крон заработали можем в принципе оплачивать еще 200 чем-то крон останется у меня в кармане кстати да если что, мы можем, в принципе, их там тратить о, и находить там. Это же в Новиград мы плывем, правильно, о, или где-куда? А, не, мы не в Новиград плывем. Мы плывем, плывем помогать барону, потому что он сам не справится, наверное. О, или я уже запутался, куда и мы плывем. Да. Ну, ты на Булхо их не тратить. Я тебе не, не дам тысяч денег хватит? на Булхо. Мешок тяжелый, как Готов, в Да, готов. Но ты Назал, иди пора трезвись лучше. Ты едва на ногах да, кстати. Капитан сторону, Волверстон в Ну сейчас мы Чей приплывем какую-то карганду, и потом Шо, ты раз, и будешь виноват. Дорогу! У него, наверное, и свой компас придуманный какой-то там. И на За удачу. Не, бухать не буду. Не, ну ты можешь сам, конечно. Поднять бружа. Поднять. Чего он тоже алкоголь пьет или чё Или спирт чистый вообще? Но это опасно очень. На самом деле, я ему это вот этот стакан спирта убить нафиг и все. Какое здоровье у него не было. А что мне ценно? У меня два меча всего ценных и все. И арбалет и все. Больше ничего у меня такого нету на самом деле. Ну прям сильно ценного. Я еще ничего не заработал почти. Хотя денег у меня на самом деле есть. 1200. Ну если все продать, вообще все нахрен. Ну все равно, наверное. Ну еще пол... ну, полкиник будет, и все. Ну и в итоге опять 700 будет где-то примерно. Но придется потом опять все зарабатывать заново. Ну такое на самом деле. Лучше ничего не продавать. Так ну. На из бан -да. Что происходит? Что за драка? Охренеть, кому-то хочу прописали. Что творится? Руку отрублю нахрен. Пошел, руку. Сбрасывай его с корабля. Что происходит? Ну, сколько мне еще ждать? 12 часов ночи, ты че? Кипверат охреневший что ли? Я тебя ублю сейчас. Не, у них, по-моему, слишком хорошие топоры. Так да кто стреляет? Я тебя сейчас зарублю нахрен. а чё такое меня мяч убили какой какой конец игры он стоял на ногах еще конец игры в смысле же на ногах стоял, в стоечке чё за бред он мог еще кого-то заводить я походу игру сломал серьезно он был в стоечке, но как бы уже умер по сути он должен был э, упасть и сдохнуть а он оказывается еще и продолжал биться совсем вот так вот после смерти даже Бляха, надо лучников водитель Лучникам надо в первую, бляху, очередь валить. Нет, пошел ты нахрен. Охренеть пиратам. Может быть, есть какие-то способности? Да ты чё, падла? Я тебя то Вс, я, я застрял. Не, ну на смысл урон, на дождь идет. Да что у вас за мечи такие? Может, не тоже мяч? Мяч топор взять. А, у меня нету топора. Ты чё, гораешь? я то топор просрал свой. У меня топор был. Ну топор тогда, почему? Тут 67. Все, вот так вот. Сейчас вам лицо будут ломать. Не-не-не, не вы меня, а вот так вот. А чё за ковно-то? Они не умирают. Надо, короче, от лучников подальше держаться. чтобы они меня не захреначили случайно. Да какого хрена лучников тут нету? Да что ты в жопу, я тебя сейчас зарублю нахрен топором. А лучники, говнючники, ты что делаешь? Наших пацанов убивают вообще-то, лучники, говнючники. А ч им вообще надо на всю? Пираты, вы че? Пираты Карибского моря, вы охренели что ли? Все наших всех порубили, что за бред? Как их-то вообще убивать? Охренеть, всех порубили, серьезно, всех наших пацанов. Или нет? Или это наши? А, это наш еще? Я вас сейчас заклинаниями убью. Тектоничный удар. Да вы ему вообще в душу насадят какие-то тектонические удары. Они сейчас не топором и зарубят. А что же у вас такие за мечи, то Вот не ваших мяя, мяя, меч один взять или все? Бедики, дебилики вы, педики, вот именно вы педики, чего вы творяете вообще? общем? А -а -а, говно, нас убили походу, да? Я провалил миссию все-таки. А нет, все-таки мост упал, а ну, ну еще хуже стало. Стало еще хуже три раза по-моему. Наших убивали еще, спасение тоже уже Наш... а все убило меня короче балкой. Шансы на спасение у нас вообще уменьшились в 20 тысяч раз. Они могли, как бы, еще перег... Мы могли переговоры сделать, они ушли бы. А так все, все. И, наверное, корабль тоже разрушен. Мне придется вплавь, наверное, плыть. Или на острове где-то ночевать. Да? На острове, серьезно. Или мы приплыли на остров. Не, ну спасибо тогда за поездочку. Очень круто. Очень много путешествий. Очень хорошие путешествия у нас были. Что за медведь? Он что-то сворует сейчас. Да я тебя сейчас как сворую, медведь. Медведька. Ты что вытворяешь? А, кстати, они все сдохли. Не подходи, убью. И балка не балка тоже убери. боюсь. А, да? Серьезно? Обираешь покойников? Конечно. Ты обираешь все трупы, которые тут выбрасывают.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 Енифер из Венгербердеве. гостит какая-то чародейка. Может она самая и есть... Так ты проведешь ее или как? Как она как выглядит чародейка? Мы не она кстати. Как выглядит эта чародейка? Чародейек много на самом Одета деле. Черное-белое. Если внесиськи можно было принять за косатку. Хотя и сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. Та нормальная баба, что такое? А, за это ты получишь по морде. Ну, в принципе, я зашл. У него, него волк есть. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в кайортрольды? Нет, я тут очень новичок. Как-нибудь попаду. Держи путь на север, потом повернешь к западу в сторону залива. И придешь к мосту. И, короче, послужил, на 5 серии это будет. Быть тоже так. Возможно. Спасибо. До свидания. Это надолго, короче. А чё волк запитный да? А, ну да, <соed> волк <соed> и не тоже что он вообще тупой. Он в лошади застрял. Красавчик вообще. А, ну все, в принципе, тут... А это кто вообще валяется? Это наши, получается... А, вот эти корабль. Тут все разнесло на 10 тысяч километров. Рунный камень. О, кстати, рунный камень мне на самом деле нужен. Полезные предметы на самом деле выкинул. Те ничего нет. Естественно, у него ничего нет. Откуда? Я бы, я бы ищу тут. О, топор есть. Новенькое что-то. Мне топор, кстати, очень нужен. Потому что я у меня какое-то говно, а не топор. Он не убивает никого. Я не знаю, как я вообще выиграл. Возможно, из-за того, что... Вот эта хрень произошла, наверное кассена точнее если бы кассена не было ничего не разрушилось бы наверное, меня убили бы лучники там а почему лука нету кстати это а что это такое что за кристалл зачерпнуть О. силу давай я хочу сильным быть мне силы очень понадобится кстати ну теперь я сильный да или что ну, как бы да шкура белого тут вообще куча всего а, вот тут все уже подохли, пацаны. Алкогест, да. Бухаете, да? Молодцы. Вот так вот набухались и ночью сдохли. А сейчас вечер уже? Сирена. Какая сирена? Ой, это плохо, наверное, да? Я че-то не хочу с сиреной драться. А их там не одна? Нет, пошли его в жопу. Если хотите... Пожрать вон, смотри сколько трупов, меня не надо. Вот, падла, ну ты ч ⁇ угораешь? Ч ⁇ свеженького хотите? Нет, иди в жопу, вон тут лежит. Там буквально там сутки даже не прошли. Я уезжаю, все. Не надо меня трогать. Нет, я, я уезжаю, все. Если вы хотите что-то взять, так берите, надо было предупредить меня. я поехал, благодаря. Я поехал, все. Не хочу я с вами драться, я, нет. Плохие пацаны вообще. Сирены какие-то приехали. Гудят, я чуть.. то Чуть слух не потерял с этими сиренами. Не хватает сирены, там да, в городе сирены. И тут еще сирены. Ну, сколько можно-то? И в игре сирены, и в реальной жизни сирены. И волк бежит какой-то дружелюбный. А это за ним, походу. Потерялся, бедняга. Ну, бывает. Конечно, я тоже тут пот потеряюсь так чуть за невидимые текстуры были сейчас а? что-то врезался ну короче дичь какая-то 3 творится с дороги. Э -э -э, дороги я сказал быстро и без криков тут все нормально должно все быть так куда мы нам идти а вот лошадь стоят а куда нам идут уже с факелами строят. Среди живых, ну еще я есть среди живых и среди гостей тоже, кстати. не Часто вам гости приходят, да, приезжают. Вот в основном все старые только живут. И да кто? Это нашего капитана хоронит, да? Или, или кто это? И еще корова какая-то лежит. Ну скорее всего, да, наверное. А это и есть чередейка-то, да? Похожая очень. Возможно, это как-то связано с этими похоронами. Они вроде не похожи на Скайр Морхана, который... Не-не. Ну, возможно, близкие, возможно, знакомые. А возможно, это дочка-то его... убитого. нужды, дитя. Знаю. Ну я хочу. вот, ну, а это поп получается, наверное. Да барда такая. Р -р -р рогин почему-то и нет на лицу <с -рогин> На голове роги. А нет, я а, нет, это вообще какие-то деревянные палочки, что за хрень? Ветки какие-то, странно. А чё куда она уплывает? А чё происходит вообще? Сейчас корабль взорвется или чё? типа уплыли они по и что? На путешествие что ли последние или чё? Подожгли? Так она даже не подожглась еще. А нет, подожжется сейчас. Луком серьезно? А зачем? Вместе с ним, говорит, сгореть? Нечего делать, что ли? Иди, спасайте, воду прыгать. Что происходит? Не, ну сути наверное, да, так и будет. А что происходит вообще? Зачем вместе сгорать? Ну что, угораете, что ли? Делать и нечего, что ли? А вот это она, наверное, Отлично да? Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Не, по-моему, то другая была, серьезно вот эта, которая. Та постарее была Поверь лет на 10, на наверное. Король бран из клана Тиршах mm. собрался в свое последнее путешествие. И он сгорел Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты. И на охоту. Максимум, кого он встретит, он может, ры... Сядут в братском кругу на дне И будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. Однажды мы все станем с ним плечом к О, а как он тут оказался? И Ты это че? будет добрый день. Это тут вот этот волшебник или как он, чародей? Нифига себе. Ты знала Бра Брана? Ты знала Брана? Да. Его очень уважали. Вот, а как где сюда знал. приплыл? Вот это нежданчик, на самом деле. Я удивлен. А это есть а этот ищу. король, да, новый? На время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбраться. А, это выбирает только который поведёт нас против чёрных. Двор Каэр Трольда распахнёт Троль. двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршев. Еды и питья хватит на всех. И будет всех троллировать. Время а -а -а. назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Ну я достойный. Пойдешь снова на пир, я не хочу идти на пир. Вот бы сбежать и попыть твоём. Ха -ха. На пир ну, Пожрать можно, взять еды. Ха. Ну блин, это трата времени лишняя на самом Пойдёшь деле. Не знаю. Ты Да. Не знаю. ужасно предсказуемы. Пьянство, безудержное хвостовство и затем неизбежное мордобитие ничего общего с чародейскими банкетами. это каждый раз такое Помнишь происходит на, на свадьбе вовремя там же был ты, и я прекрасно помню что случилось после а да, ничего такого тоже там то же самое что ты сказал опять читаешь мои мысли ненавижу когда ты читаешь мои мысли но наш чародейка она умеет ты это не делать мои мысли. да более того мне они нравятся а мне не очень, что, что все мысли мои читают. Даже нельзя сам, самим собой побыть. Все будут читать мои мысли, ну, охренеть, можно. Ну, допустим, а чё? А где пир? Не, не, мы не пошли на него Я или не чё? Он, он будет. А ты что-нибудь узнала? А ты что-нибудь узнала? не так давно на артске лиги произошла катастрофа вызванная магией очень необычная. я не встречал ничего подобного мы туда что-то с ней связано что причиной всего было цель но мы искали давно интуицию нам нужны настоящие доказательства хочу а корабль до сих пор появятся, если я смогу исследовать аномалию. но мы шавуры его друиды никого к месту катастрофы не допускают это вообще мыши дыры какие-то. Почему тебя не пускают? Ну, по той причине, почему, почему и меня... тебя не пускают? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. Ну да, и ожидаемо довольно. Белый волк. Черный волк. Нам надо встретиться на треизне. Я не приму никаких отговорок У меня к тебе важное дело.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 Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила Мне надо еще кое с чем разобраться Встретимся у входа в зал Ничего, я возьму какой-то себе костюмчик красивый, да? Не, ну это надо покупать деньги У меня нету денег вообще на костюмчики А, кстати, корабль утонул Уже Да горел, утонул Блин, серьезно что ли? А, тут что, есть какие-то магазины одежды или что? Или мне кого-то избить надо и убить, и взять его одежду, что ли? Да. Угу. Ну да. Я старую шкуру могу на себя одеть и буду красивой. 200 метров ты чё? А куда это надо так идти вообще? Аж 200 метров. На дороге, я сказал. А да сколько у вас тут всего? Я я хочу тебе взять, серьезно. Я не могу просто взять, пройти и ничего не взять. Надеюсь, мне никто не будет бить за это. веревочная ну, хрень какая-то. Блин, мне бы еды, наверное, лучше бы раздобыть как-то. Ну, а тут нету еды. Тут гуси есть зато какие-то. Тут есть гусик. А где... Ну ладно, пошли костюм искать. А где я не знаю, где его искать на самом деле? А, у входа можно даже без костюма на самом деле, да? Не, на ну, парадный костюм, а где я его найду-то? Мне мой сразу дадут, а? Просто за то, что я ведьмак, мне все должны уважать. И дать костюм за это. Разве не так? что то горы какие-то, тут уже снег идет серьезно? Реально? Мы же тут уже на верез поднимаемся или что это? Возможно, кстати, да. В дороге. Я тут ощущаю, ведьмак едет. Хотя надо, наверное, все-таки лошадь было немножко приодеть по И ему нужен достойный прием. Да. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда нужно, с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах фигура скорее символическая. Да, любой выскочкой и просрать нужно изменить. В наше время централизованная власть. Представишь меня, Йен? Представишь меня? Это мой друг Геральт. А это Бирна. Вдова покойного Брана. Королева-мать. Приятно Да ладно, мать, серьезно. Надеюсь, ты мне простишь. Но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. А мне нужен, то хороший костюмчик. О, ты выбрал себе костюм. Ты, разумеется, понимаешь, что мы будем подходить друг к другу как оборки к мундиру. У каждого свой стиль. Так я его не нашел. Где я тебе его я найду? Не я мальчик не мальчик в курсе, тут мальчик. нету магазина вообще. Точно. Не знаю, чего хочет крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Ну, должны, а это но дело, конечно. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Хотя ты могу, как я сейчас выпить. Мне Я собираюсь говорить то, что думаю. А чё, капитан, может, а я нет? Чем я хуже? Король умер, да здравствует король. Так он умер, как и король. Серьезно. Ну, блин, а допустим, а что? Натрезнув король. Ну, тролли. Да это какой-то тролль, действительно. Тролли какие-то от стоят тут. Вот. Нет, давайте на следующую серию перенесем эти все тролли. Потому что сейчас я точно не смогу. Не, ну, Кайр Тролль, это уже следующая серия, потому что новые путешествия будут. новые все в принципе, на самом деле. А сейчас зачем? Мы сейчас вообще-то с Капитаном по... путешествие провели, в принципе, на, на этот остров. Конечно, <с> интересные путешествия. Пираты напали на нас вообще не... неожиданно просто для меня. Пять раз меня убили. Какие-то пираты, на самом деле, прокачанные какие-то очень сильно. Да, пираты Карибского моря, там, воробьи всякие, там, нап напали... На нас голуби. И вообще, ну, это очень сложно на самом деле было. Но мы смогли это сделать. Мы прибыли, мы молодцы. Мы все сделали. В следующей серии будем, в принципе, может быть, нас выберут королем. Не знаю, что будет. Может, как... Мы будем выбирать короля какого-то нового. Но мы это все узнаем в следующей серии. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше бонусов и новые возможности. Все ссылки есть в описании под видео, заходите, смотрите в закрепленном комментарии, тоже есть, как можно меня благодарить, чтобы была мотивация мне снимать новые видео чаще и такие качественные. И всем пока-пока.